Если вы меня спросите, что в основе Коучинга, да, то я вас спрошу: а как вы думаете, а как вы думаете, на чем он вообще построен? Ну, только не вас, Борис, потому что вы это изучали, да? Ну и не те, кто у меня выпускался. Ну плюс-минус вы все равно что-то о нем слышали, кто-то был клиентом, кто-то что-то читал, ведь так? Какое-то представление. Какое-то представление. Вот что там в основе? Почему он так, ну вот про него столько разговоров, он работает и так далее. Говорят, это профессия 21 века, а кто-то мне под постом пишет, ну неужели не айтишники? Или нет? Категорически. Итак, пишут, профессия 21 века это программисты, а я ему обещаю, точно, эти обе профессии направлены на одни и те же задачи. Создавать то, что никогда не было раньше, и программисты, и коучинг, да, решать эти задачи, находить лучшее решение и, собственно говоря, облегчать жизнь людей. Есть, Это так и есть. очень близки. Ну, по задачам, задачи, по задачам, да? близки, по задачам. Ну, все-таки, да? Как вы думаете, почему он работает и почему у него столько разговоров? Ваши версии? Ну, включайте, включайте. Ваши версии, друзья. Да, в основе коучинга то, что э, у каждого человека есть внутри ответы на те вопросы, которые он задает. Абсолютно а, точно. Э, и в этой связи я предложила бы вам такую, такую штуку. По сути, э, наш мозг устроен так, особое устройство мозга э, ну, лежит в основе коучинга. Да? То, что он определенным образом выстроен. У нас мозг устроен так, что зона опыта и знаний у нас есть, правильно? Ее что-то ограничивает, эту зону. Да? И проблема, которая к нам приходит, вот она пришла к нам, эта проблема. И как вы думаете, где ее решение? Вот она пришла к нам сюда. Решение точно за пределами, причем, не, я так скажу, решений много разных. Есть решение здесь, лучшее за пределами, оптимальное, эффективное. Почему? Почему решение за пределами? Потому что, оставаясь на том же самом уровне, мы не можем найти, а, скажем, оптимальное следование. Точно. Эйнштейн, Эйнштейн утверждает, и не только он, как у Шанель на эту тему говорила, абсолютное безумие делать одинаковые действия и ждать других результатов. Но ведь так. Но если у меня упал фломастер, да, и я привыкла его отбрасывать, то я никогда его не достану. Правильно? Ну ведь так. Мне нужно сделать какое-то другое действие. Ну, Например, там, наклониться и поднять. Но если я буду каждый раз его отбрасывать, ну, слава богу, я бросила Борису, я знаю, что он джентльмен, и он мне его поднимет. Но если я буду вот это вот делать бесконечно, то что? Я никогда не возьму его в руки. Правильно? Вот. Это действительно работает так. Но тут вот еще что. Смотрите, кто не знает, люди заморачиваются. Смысл жизни, смысл жизни. Да, вы знаете, сколько приходят людей в возрасте примерно 30, 40, 50, 60 лет? С запросом э, на смысл жизни. Много. Mm. Таких людей приходит много. Да? Потеря смысла, я не знаю, а к чему все это, вот зачем. Вот и дерево Ты вроде да, бы дальше. выросло уже, и сын есть, да, и дом я построил, ну и шоу. Да? Вот. Если кто не знает смысл жизни, берем вот этот, и можно вполне э, с удовольствием легко э, идти по жизни. Почему? Да смысл жизни в том, чтобы бесконечно расширять вот эту рамку. Мы родились, да? у нас была вот такая зона. Ну, мы видели какие-то сначала, ну, кого мы вокруг видели? Ну, каких-то людей, которые улыбаются, мы тогда не знали, что это так называется. Да? Э -э, когда нам было холодно, мы плакали когда мы хотели кушать, мы плакали, в ответ на этот стимул была реакция, и нам что-то давали, или не была такая реакция, и нам ничего не давали, тогда мы плакали сильнее, и вот перед нами начали махать игрушкой какую то да? мы дотянулись до нее, дотронулись, и поняли что-то, да, и мы это расширили. Потом вдруг мы почему-то встали на ноги, пошли, упали, нам было больно, но мы встали и пошли опять. И это очень похоже на то, что открывает это дело, у него не получается, он падает, ну и второй раз уже не открывает. Но это ничем не отличается от того, как мы учились ходить. Мы падали, вставали и шли дальше. Опять падали, вставали и шли дальше. И так мы научились. Мы бесконечно расширяем вот эту зону. И вы спросите, а при чем же здесь коучинг? Мозг человека устроен так что он не может найти лучшее решение за рамками. Он будет его искать только внутри. Вот так он устроен. Но другой человек имеет другую область вот эту, и он вполне реально вам задаст сюда вопрос. И таким образом вы вот сюда будете выходить. Вот так абсолютно просто можно объяснить, почему коучинг работает.